Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк на связи, как всегда, из Республики Польша. И почему поляки не хотят работать в Польше? Шокирующая правда. Так называется этот видеоролик, потому что сегодня я хочу обсудить именно эту тему. Почему я хочу обсудить именно эту тему? Но в силу того, что в последнее время, особенно часто, польские работодатели начинают говорить о том, что хотят поменять весь свой персонал поляков, на персонал украинцев, белорусов или там русских. Ну и я знаю о чем говорю, говорю об этом не понаслышке. Я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Уже не первый год я устраиваю людей на достойной работы в Польше и непосредственно напрямую общаюсь с различными работодателями. И уже три или четыре даже предприятия, достаточно крупных, э, вернее руководители этих предприятий, говорят о том, что хотят заменить весь свой персонал поляков на при приезжих людей, на мигрантов, потому что они работают лучше, они хотят работать, у них есть желание к работе есть тот самый огонь в глазах, чего не скажешь о большинстве поляков, которые работают на различных производствах стройках, заводах там, не знаю, фабриках и так далее два года живую работу в Польше так пришлось, что я э, и так довелось мне объездить э, всю Польшу, можно сказать от самого юга до самого севера, жил я в абсолютно разных городах, в столице Варшавы таки в маленьких деревнях Польши можно сказать, даже на хуторе Жил одно время польском, да. Ну и, собственно, с этого всего максимально объективно считаю, что могу судить об Республике Польша. И, на мой сугубо личный взгляд, Польша на сегодняшний день является э, очень динамично развивающимся европейским государством. Э, ну, можно сказать, даже одним из самых динамично развивающихся. Жизнь в Польше просто бурлит, кипит в самых лучших понятиях этого слова. Экономика идет в гору невероятно темпами и это отображается на всем на архитектуре на внешнем виде городов зданий и даже на самой обстановке на самой атмосфере которая присутствует в польше в воздухе постоянно витает атмосфера какого-то праздника веселья э радости и так далее приезжим настолько чувствуется контраст который здесь присутствует то есть когда резко въезжаешь с той же украины в польшу Просто-напросто такой перепад уровня жизни, что уму непостижимо, по моему мнению. Знаю, о чем говорю, потому что сам я с Беларусью, у меня семья живет, часть семьи живет. В Украине, жена с Украины, сам я был в Украине, соответственно. Ну, как я уже говорил, живу в Польше не один год. И, конечно же, жил в Беларуси большую часть жизни. Жил я и в Италии, был проездом во многих европейских странах. Поэтому могу сравнить страны СНГ, такие как Украина, например, с Польшей той же, и Польшу, соответственно, со странами европейскими, которыми находятся дальше. Так вот, люди, которые приезжают с той же Украины, они работают с огнем в глазах, потому что. По сравнению, опять же с Украины или даже с Беларусью, в Польше чувствуется, какой начинается подъем уровня жизни, когда въезжаешь оттуда сюда. Я уже не говорю, что заработные платы в разы выше, чем опять же в Украине. Ну и, собственно, поэтому люди приезжают и работают с большим желанием, потому что они попадают сюда из дискомфорта в резкий комфорт, да. Поэтому у них есть огонь в глазах, есть желание сделать документы, пересенуть сюда семью и так далее. Если же говорить о поляках, то у каждого второго поляка, если не у каждого первого, есть друг, родственник, либо друг друга хотя бы, который работает где-то за границей, в той же Германии или Британии, и присылает видеоролики периодически с работы, с условий э, жилья, с условий труда, видеоролики вообще с самого города, там какие-то фотки. Он говорит, как здесь круто, классно, что он за месяц зарабатывает в 5 раз больше, чем этот друг, которому он это все высылает, зарабатывает в Польше. Ну и, соответственно, зазывают туда своих друзей-поляков, которые еще остались здесь. Вот. Ну и из-за этого, конечно же, очень многие выезжают, здесь еще не уехали, то думают об уезде но парадоксальной ситуации заключается в том что те кто уже уехали и живут какое-то время допустим в той же не знаю швеции дании либо опять же голландии то они хотят вернуться потому что судя по комментариям которые мне пишут поляки последние дни все чаще и чаще то поляки большинство из них Уезжают на заработки, чтобы заработать себе здесь на дом, чтобы заработать на открытие бизнеса, потому что нужен какой-то начальный капитал, чтобы его открыть. К слову, если говорить о бизнесе, в Польше, пожалуй, его открыть проще всего из всех стран Евросоюза. Если сравнить, опять же, сложность открытия фирмы в Польше со сложностью открытия фирмы в Германии, то это небо и земля. В Польше вы можете открыть без труда фирму в течение недели через интернет. В Германии же это может занять несколько месяцев, хождение по нотариальным различиям, конторам различные росписи кругом куча денег за услуги нотариуса и так далее <coughs> в Польше всего этого нет поэтому в этом плане у польши тоже огромный плюс перед теми же немцами многие из вас сейчас скажут здесь зарплаты очень маленькие а в той же германии зарплаты гораздо выше но друзья вы учтите что в той же германии или британии э, в несколько раз дороже снять жилье в несколько раз э, выше цены на продукты ну и на все собственно в несколько раз выше цены куда не коснись ну конечно же в принципе все равно наверное там можно заработать больше если сравнить с польшей даже при том что там цены выше, но настолько ли больше там можно заработать в общей сложности, чтобы это стоило того, чтобы уехать туда со своей родной страны которая сейчас развивается все динамичнее и динамичнее и уже находится на очень и очень достойном уровне и может конкурировать даже с самыми развитыми странами Европейского Союза. Ну и, друзья, вопрос складывается следующий. Как долго еще будет продолжаться такая массовая миграция поляков с Польши на Запад? Если учитывать то, насколько динамично развивается Польша. На самом деле, я приехал в 2017 году, два года назад. Сейчас, ну, тогда я жил возле чешской границы на хуторе, сейчас я живу в городе Белосток, прекрасный городе, на мой взгляд. Просто ну, реально европейский город такого причем достаточно высокого уровня, можно сказать. Конечно, в Польше есть города и очень низкого уровня, особенно в фронском воеводстве, там недалеко от Катовиз, там, где много шахт, есть такие города, как Бытум, тот же, к примеру, просто, и еще много других, где такие темные здания, черные, какой-то сажи, мало отремонтированных зданий. Польский город Лоть, сам там не был очень наслышан, что на достаточно низком уровне там, как бы, все сделано если дело идет о ремонте и внешнем виде города вообще но, если такие, брать, города, конечно, большие, как Врослав, Краков, Гданьск, Варшава, и даже такой сравнительно небольшой город, как тот же Белосток, город Щецин, ну и кучу еще можно перечислять, наверное, не один десяток минут э прекрасные города Польши, так вот, Белосток, в принципе, просто один из лучших, на мой взгляд, и таких городов очень много, э опять же, скажете вы, ну, все классно, инфраструктура классная, все налаживается, э ремонтируют здания, все выглядит супер, но проблема в в зарплатах, заработных платах, и, и пока что эта проблема будет сохраняться, потому что поляки продолжают уезжать, так как там очень много знакомых, их родственников, как я сказал, которые их туда заманивают, так скажем, но а возвращаться остальные особо не спешат, хоть и планируют, да, постоянно что вот-вот, вот-вот, через годик-другой, но пока не спешат. Возвращаться все-таки, как ни странно, да, те, кто уже был на заработках, ну, тем более у многих, как я уже говорил в своих предыдущих роликах, там есть уже и друзья, и, может быть, семья, кто-то перетягивает семьи, но большая часть все-таки планируют вернуться. Единственное, что стопорит, конечно, людей, это заработка, платы, потому что граждане Украины, Белоруссии и России даже в последнее время все чаще продолжают приезжать и с каждым годом э, процент э, мигрирующих в Польшу увеличивается. На это влияет опять же еще и то, на мой взгляд, что Польша очень сильно развивается. Ну и соответственно э, эти люди, которые приезжают, согласны работать за меньшие деньги, чем согласны работать поляки. Ну и это тоже один из очень серьезных факторов, который положительно влияет на польскую экономику. Ну и здесь э, сам собой напрашивается ответ, почему же поляки не хотят работать в Польше на физических работах, на заводах, на каких-то предприятиях обычными разнорабочими. Э, ну и даже на стройках какой-то специальности тоже тут не особо можно заработать. И большинство поляков предпочитают уехать за границу, заработать в ту же, опять же, Голландию или Германию, потому что у них есть такая возможность с польским паспортом, устроиться там без проблем. Ну и уже сюда эти люди планируют приехать, открыть за те заработанные деньги здесь бизнес, фирму, нанять тех же украинцев и уже зарабатывать в Польше очень и очень неплохие деньги у себя на родине. Из того, что я э, слышал в последние месяцы, я могу сделать вывод, что это так. Я отталкиваюсь здесь от мнений своих знакомых поляков, от того, какие мне комментарии пишут под видео, ну и от своего личного, конечно, мнения, своих наблюдений за время жизни в Польше. Ответ таков, поляки любят Польшу, они патриоты своей страны, они хотят здесь жить, но зарабатывать предпочитают дальше на Западе, а потом уже возвращаться, когда построят дом, чтобы открыть бизнес и тут уже развиваться как бизнесмены. А Польша такую возможность с радостью предоставляет. Ну и это еще один фактор, благодаря которому Польша так сильно развивается и такими огромными темпами, потому что государство дает людям возможность открыть здесь фирмы, раскрутиться, соответственно берет за это налог в свою казну. Ну и таким образом государство тоже процветает много фирм, много налогов все очень просто ну и, соответственно, вы можете видеть Обычно вот, обычная польская улочка как бы ничего, кажется, особенного но, я жил в Италии иногда путаю с итальянскими улочками польские улочки а Италия, на секундочку, входит в большую восьмерку в страны большой восьмерки кто не знает что такое, почитайте в интернете но Польша уже может с ней тягаться вот. Ну, а развитие Польши, опять же, в разы быстрее идет, чем развитие той же Италии. Так вот представьте, где может быть Польша с такими темпами еще через лет 5-10. Я думаю, если вы человек разумный, представить не тяжело. Поэтому, друзья... Советую вам ехать в Польшу на заработки, если вас что-то не устраивает в вашей стране. Советую переводить сюда семью, пока еще в Польше можно так легко трудоустроиться и найти работу. Ну, а я вам в этом помогу. Ну, и я был в шоке, собственно, реально, в последнее время от того, насколько работодатели уже не хотят поляков видеть на своих работах, многие работодатели. В шоке ли вы, не знаю, но я был шокирован, честно. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Почему поляки не спешат возвращаться, почему остальные хотят уезжать в таких количествах. Как, на ваш взгляд, будет усиливаться миграция в Польшу или не будет? Сколько это еще будет продолжаться? На мой взгляд, еще последние пять лет будет продолжаться такая ситуация точно. Ну и, собственно, будет Польша развиваться динамично, а процент мигрирующих из восточных стран будет увеличиваться, а процент поляков, соответственно, которые уезжают на Запад, будет также увеличиваться э, ну собственно э, динамически я считаю, динамически будет увеличиваться так что будет интересно почитать ваше мнение поделитесь ссылками на это видео с друзьями если вы заинтересованы в работе в Польше то проходите по ссылкам, которые в описании к этому видео, там вы найдете ссылочки на мой телеграм-канал, на мой сайт antonbeluk.ru я уже, как говорил ранее несколько лет живу, работаю в Польше работал я, как и обычным в разнорабочем настройки обычным сварщиком, сейчас работаю в офисе рекрутером, то есть я на своем примере на своем канале, показываю вам, как я с самых низов, иду куда-то выше и показываю все здесь вам на ютубе, как в Польше больше можно с нуля, приехав без ничего, добиться успеха э, в жизни здесь, без каких-либо связей, без денег. Если вам интересна такая тематика, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну и тем более я предлагаю актуальные вакансии в Польше, только от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству этой страны. Уже э, не одну сотню людей устроил на достойной работы в Польше. Заказывайте консультацию от меня, касаемую трудоустройства и переезда в Польшу. Посоветую, как переехать с семьей, как сделать это лучше, как обойти какие-то подводные камни, на которые я в свое время наткнулся. Все это вам посоветую и во всем этом вам помогу, конечно же, друзья. Ну а мои контактные номера, вы сейчас видите в нижней части своего экрана, там Viber, WhatsApp, пишите мне в любое время насчет работы в Польше, а я отвечу вам в будние дни, в рабочее время. Ну а на этом у меня все, с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, на связи из Польши, до скорых встреч за границей, друзья, пока.